ССР, Одесса. Все, Гриша, хватит уже сидеть дома у телевизора. Я взяла билеты, и завтра мы идем в наш Одесский драматический театр. А что там завтра показывают? Трагедию. Живой труп. Опять про Ленина. На знаменитый одесский ликерно-водочный завод в Одессе Приходит комиссия и вдруг на доске почета видит фотографию человека, абсолютно похожего на Ленина Кто это, спрашивает комиссия Это Рабинович, наш главный бухгалтер Пригласите его, пожалуйста Приходит Рабинович, комиссия внимательно его разглядывает и говорит Товарищ Рабинович, надо бы вам как-то изменить свою наружность, стиль, одежду, походку ну, допустим, батенька, изменю походку, отвечает Рабинович. А куда прикажете девать революционные идеи? Ах, и интересно будет мне у вас узнать. Одесса, сегодняшний день. У профессора Арона Яковлевича Мерседесера спрашивают: как вы думаете, профессор, что нужно изменить, чтобы российские автомобили соответствовали мировым стандартам? Нужно изменить мировые стандарты.